Никто не смеется над Богом в полиция, Никто не смеется над ним на войне, Там вера в сердцах начинает искрыться, И чаще молитвы звучат в тишине, Никто не смеется над ним при пожаре, И всем не до смеха, когда идет смерч, При голоде и при подземном ударе, На смешке проходит, меняется речь, Слетает с лица вдруг надменная маска, Когда самолет начинает трясти. Никто не заявит, что Бог это сказка, преступника встретив на узком пути. Никто не воскликнет, что вера для глупых, услышав смертельный явность врача. Из пеной у рта спорить мало кто будет когда встретит взгляд своего палача. Издевки, плевки и глупые шутки теряют свою актуальность, когда ты вдруг понимаешь, что нет и минутки призывать в свою жизнь Иисуса Христа. Машина на скорости, ты на дороге. Вот резкий обрыв, вот об камень висок. Вот поле шальная беда на короге. От смерти и ада ты на волосок. Откуда ты знаешь смеющиеся ныне, Что будет с тобой на развилках судьбы? Смеяться легко, пока Бог дает силы И терпит смиренно твои кулаки. Смеяться легко под грехованные мысли, и под одобряющий взгляд пьяных глаз. Но Бог все же ждет, и дыхание жизни тебе оставляет, даря тебе шанс. Он рядом молчит, и милости теплую. Не может он имя свое защитить, он лишь отойдет. И тогда своим словом ты можешь себя навсегда убить.